Друзья, всем привет! Записываю это видео и хочу поделиться идеей бизнеса. Как можно простому человеку, работая из дома через интернет, зарабатывать деньги и построить большой бизнес? Смотрите, я сотрудничаю с большой американской компанией Total Life Changes, которая производит очень крутые продукты. Вот есть разные продукты. Американский классный продукт для детокса, снижения веса, для красоты, эфирные масла, кофе, чай, продукты с каннабидиолом и другие классные продукты для волос, кожи, красоты и так далее. В предыдущих видео я рассказывал об этих продуктах, которые, эти продукты дают очень крутые результаты. Смотрите, сейчас вам покажу. Эти продукты дают очень крутые результаты. Вот лично мой результат, смотрите, за 15 дней я получил вот такой результат, используя продукты. Два с чем-то килограмма, объемы ушли и так далее. Люди получают вот такие результаты, используя эти продукты. Результаты на самом деле можете в Фейсбуке, в Инстаграме открыть. Только один продукт Я Ясоти, возьмите там больше полумиллиона отзывов. И люди зарабатывают здесь хорошие деньги. И я хочу показать, открыть видение, показать идею, как устроен сетевой маркетинг, потому что многие люди не понимают, как устроен бизнес и думают, что здесь заработать большие деньги очень тяжело и не стоит этим заниматься, даже рассматривать. И моя задача в этом видео с вами поделиться идеей. Смотрите, есть... Компания... Вот, смотрите. Есть компания, которая называется TLC Total Exchanges, вот которая производит продукты. Продукты для здоровья. И как на это можно зарабатывать деньги? Вот лично я, вот Александр. Я заключил э, контракт с компанией э, на то, что я буду покупать классные продукты для себя, для своего здоровья, вы видели мой результат, и что я буду заниматься распространением продуктов, рекламой продуктов и возможностью заработка. Что дает компания? Компания дает, смотрите, здесь можно получить здоровье, можно просто пользоваться продуктом. Возможность заработка, создать дополнительный источник дохода для себя в любом размере. И здесь есть развитие, то есть личностный рост. Вот здесь, смотрите, личностный рост. Если вы раз придете в сетевой маркетинг и поймете, как все устроено, вы сможете продвигать любые продукты на рынке. Какие возможности дает компания TLC? Цель. Вот первый мой уровень. У меня есть... Идея построить большой бизнес по всему миру работая через интернет. У меня есть знакомый Сергей, который живет в Украине. Вот Сергей Попов. Я говорю, Сергей, слушай, есть тема «Можно зарабатывать хороший день». Он говорит, интересно. Он заключает контракт с компанией. Франшиза стоит 100 долларов вместе с продуктом. У меня есть Рафаэль. Рафаэль, который живет в Германии. Обратите внимание на географию. Он заключает контракт с компанией на распространение продукции и на распространение этих франшиз. У меня есть знакомый Сухроб, который живет в Узбекистане. Он заключает контракт с компанией. И У меня есть Акива-партнер, знакомый друг, который живет в Израиле. Акива, вот, так, давайте, вот четыре человека, да. Каждый из них рискнул своими 100 долларами и выбрал продукт. Чай, кофе, витамины. В эту франшизу входит продукт интернет-бизнес, где бухгалтерия, отчетность, все, что вы заработаете, вам компания будет начислять деньги, и через этот бэк-офис вы будете выводить эти деньги. Второе. Моя задача помочь человеку, вот Сергею в данном случае, подписать таких же четыре человека в бизнес, которые заключат контракт с компанией и будут делать то же самое. Рафаэлю помочь сухробу. Что происходит? Да? Давайте посмотрим вот визуально. На первом уровне у меня 4 человека, на втором уровне каждый пригласил по 4. У меня на втором уровне стало уже 16 человек, вот 4, 4, 4, 4, 4, которые купили франшизы и используют продукты для себя. Кто-то для здоровья, кто-то будет строить бизнес, неважно. И следующая задача моя – запустить дубликацию, чтобы вот эти 16 человек дали рекомендацию четверым. И на третьем уровне в моей структуре уже будет 64 человека, которые будут использовать продукцию для себя, либо зарабатывать деньги. На четвертом уровне. 64 человека. 64 человека тоже порекомендуют каждому по 4. В моей структуре будет 256 человек, которые в глубине уже обученные, работая по моей системе, будут покупать продукцию для себя. Я их знать уже не знаю. На пятом уровне, на пятом уровне, вот эти 256 человек. 256 человек, порекомендуют четверым, расскажут идею этого бизнеса, и в команде будет 1024 человека, которые будут покупать продукты для себя, и кто захочет, будет строить бизнес. Не обязательно строить бизнес, друзья. Можно просто э, пить продукт и радоваться жизни. И вот эти 1024 человека, я возьму 6 уровней, дальше не буду брать глубину, 1024 человека порекомендую четверым это будет группа 4096 человек, которые каждый из них будет покупать продукцию 100 долларов в месяц, либо чай, либо кофе, либо два продукта, неважно. И этот товарооборот составит, вот смотрите, 4096 человек по 100 долларов. Это составит 409 тысяч долларов месячный товарооборот, да, который создаст вот эта вся большая, огромная структура. И в среднем где-то за такой товарооборот, за то, что я создал такую организацию, мне компания выплатит приблизительно 10%. По факту вообще от 10 до, 25, до 20%. Но я возьму 10%. Смотрите. Я сделал основную работу, я рассказал идею, показал идею вот этим четверым людям, помог им организовать в их стране, в их городе вот такой процесс. И они начали меня дублицировать, повторять. И вот со временем, вот на шестом уровне структура, смотрите, всего лишь 4000 человек, которые потребляют продукт, и даже возьмем 10%, это будет... 40 тысяч долларов в месяц доход. Кто-то скажет, это нереально, по 4 никто не будет приглашать. Давайте по-другому я вам посчитаю. Вот в оранжевом цвете. На первом уровне я пригласил 4 человека. На втором уровне эти 4 человека создадут, кто-то 10 человек подпишет, кто-то 20 человек. Пусть будет 30 человек. На третьем уровне это будет 100 человек. На четвертом уровне это будет 500 человек. На пятом уровне это будет 2000 человек. И на шестом уровне это будет те же 4000 человек. Не важно, каждый по 4. Или кто-то 5 человек, кто-то 10, кто-то 20 пригласит в бизнес. Вообще не важно. Самое главное, вот, чтобы 4000 человек покупали классный продукт, и получали вот эти результаты, чтобы по продукту, чтобы продукт работал. А в продукт с компанией работает, значит, люди получают э, результаты, которые я вам показывал в начале видео. И я перейду сейчас э, на экран и э, подведу итог. Смотрите, компания, которая больше 20 лет на рынке, американская компания которая производит очень крутой продукт. Вы можете вбить в Инстаграме, в Фейсбуке хэштег «Нутробуст» и, и, и, и посмотреть отзывы. Там больше полумиллиона отзывов людей, которые пользуются этими продуктами. То есть продукт работает и дает видимые результаты. Компания больше 20 лет в Соединенных Штатах Америки выплачивает процент. И она только заходит на рынок Европы, страны СНГ, Азии, Африки. И вы можете в любой... То есть цель построить команду из 4000 человек. Вот вместе организовать этот процесс, это несложно. Я делал такую работу. Я в предыдущей компании строил, выстраивал команду с 5000 человек. И здесь это реально. Мы вместе с вами можем создать этот бизнес и создать такой источник дохода. Скажите, пожалуйста, вам бы было интересно создать такой дополнительный источник дохода, работая через интернет, вот через телефон? Я вам сейчас покажу, какие чеки зарабатывают наши дистрибьюторы уже в нашей компании, которая вам в зеркальном, да, видно. Вот в неделю, смотрите, люди получают вот такие результаты уже сейчас, которые пришли полгода, год назад. Вот такие чеки люди зарабатывают, и да, в зеркальном видно отображение, но неважно, тем и лучше, что вы не видите точных цифр, но тот, кто считает и понимает, смотрите, абсолютно каждый, любой человек, если вы предприниматель, вы понимаете, что как устроен этот бизнес, мы вместе с вами можем построить, уделяя час-два времени в день, делясь информацией этой идея Ваша задача просто сказать, слушай, Серега, есть тема, на вот Посмотри короткое видео, давайте познакомлюсь с человеком, который э, начинал этот бизнес вот, в Европе, в Украине. И мы поговорим, и вы начнете бизнес. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, лучше звоните мне на телефон. Вы будете одним из первых, который будет в моей команде, с которым мы построим большой бизнес – и в Европе, по всему миру, и в Африке, и в Азии, и в Арабском мире, и в Америке, и в Южной, и в Северной, и в Азии, где угодно. Срочно звоните мне, пишите. Я понимаю, что многие из вас не поверят, но тот, кто верит, у кого цель, срочно пишите мне, звоните, и будем строить бизнес. До скорых, до скорых встреч в следующих видео.